На помидорах делаю крестообразные надрезы и обдаю кипятком, чтобы снять с них кожицу. Очищаю и нарезаю средним кубиком. Разогреваю в большой глубокой сковороде растительное масло и обжариваю нарезанный лук до слегка золотистого цвета, периодически помешивая. Добавляю к обжаренному луку кубики помидоров и измельченный чеснок. Хорошо перемешиваю овощи и тушу на сковороде 5-7 минут. Затем добавляю к ним макароны. Снова перемешиваю, добавляю соль, перец по вкусу, вливаю 2 стакана кипятка, накрываю крышкой и оставляю на минимальном огне макароны под крышкой до готовности, ориентируясь на время указанное на упаковке макарон. Затем добавляю измельченную петрушку, Перемешиваю, накрываю крышкой, выключаю огонь и даю макаронам настояться где-то 4-5 минут. Вкусные и ароматные макароны с томатами готовы. Можно подавать их к любому мясному блюду. Кстати, зимой такие макароны можно приготовить из замороженных помидоров или томатов в собственном соку. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!